Давайте под этим видео сделаем равновесие между комментом и лайком, я уже делал такое в сообществе, ссылка на него будет в описании.